Всем привет, ребята! У меня сегодня прекрасное настроение. Я подготовила для вас новую коллекцию. Она называется тетради. В ней 9 пакетиков. Давайте возьмем сегодня два. Вот этот голубенький и суточкой. А эти убираем. Коллекция кружечки. Давайте возьмем вот этот с сердечками. Hello Kitty и Кроме. Осталось всего три пакетика. Возьмем голубой. Коллекция подарки на 8 марта. Возьмем сегодня два пакетика. Синенький и вот этот яркий. Коллекция у нас карточки. кредит, Кредитные карточки. Вот этот и вот этот. Ребятушки, пожалуйста, поставьте лайк. Мне будет очень приятно. Я так старалась сделать для вас новые коллекции. Так. Давайте откроем наш каталушек. Так. Кружечки. Давайте возьмем наши ножнички. Нам попалась картинка под номером 4. Вот сюда. И мы за два видео закончили эту страничку. Вот такая она у нас красивая. Давайте откроем карты. Вот они у нас. Давайте сразу две откроем. Нам попалась вот такая карта. И давайте откроем еще. Один. И вот такая вот с принтом коровы. Приклеим вот сюда. У нас получается такая шахматная. И давайте закончим вот эту маленькую страничечку. Ребят, хотела спросить, какая карта ваша любимая, из которых мы открыли? Например, моя, это вот эта первая, она очень мне нравится. Я, кстати, раньше играла в эту игру. Если кто-то играл в эту игру, обязательно пишите в комментариях. Давайте откроем. Луки Тик Нам попалась вот такая вот куроми под номер 5, вот сюда. Давайте ее приклеим. Если честно, очень неудобно открывать или убирать защитную пленочку, когда у тебя нет ногтя. Но ничего, мы с вами справимся. Давайте откроем сюрпризы. Точнее, подарки на 8 марта. И я вам покажу новую коллекцию. Наши два пакетика. Нам попался очень-очень милый плюшевый мишка с вот такой бабочкой. Он под номером 4. Давайте приклеим. У меня, кстати, очень много плюшевых игрушек. Они мне очень нравятся. Если у вас у кого-нибудь есть плюшевые игрушки, также пишите в комментариях. Нам попалась картинка под номером 2. И это очень красивая яркая палетка теней. Baby Cat Patch. Здесь также есть зеркальце. Я его не раскрашивала, так как не можно, невозможно сделать зеркало. И вот такая вот красивая картиночка. Давайте приклеим. Отличненько. Вроде очень даже ровно. Идеально. И наша новая коллекция. ее сильно красиво не оформляла, но получилась все равно очень мило. Также здесь есть вот такая пленочка. Давайте откроем. Очень классно скрывается. Нам попалась вот такая тетрадка с белой мышкой. Под номером 2. Мне, кстати, очень хотелось открыть именно эту коллекцию сейчас, так как я пробовала ее на новый клей, который взяла только вчера, и не знала, будет ли он клеить. Но он прекрасно справляется. Он не клеит слишком сильно и не клеит слишком слабо. Он идеален. Очень классный и маленький. Очень компактный, но его много. И давайте откроем. Еще один наш пакетик. Ребята, я забыла. Вот это под номером 3. А какая была под тем номером, я совсем не помню уже. И отклеить мы не сможем. О, блин. Как жалко. Эта картинка под номером 3. Давайте приклеим ее под номером 2. Ну ничего, не будем расстраиваться. Я попробую вспомнить, под каким номером была вот эта картинка. И, если что, мы приклеим, как получится. Но ничего, я не буду расстраиваться. Кстати, нам попался... Вот такой вот персонаж из Симпсонов. Очень красивые нам сегодня попались тетрадочки. Ребяточки, а на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Мне будет очень-очень приятно. Вот все наши пакетики. Их достаточно много. Я буду рада, если вы будете смотреть все мои распаковочки. Всем пока!